анна гербис здравствуйте, андрей андреевич скажите пожалуйста наверное же существует магия на засолку капусты и других овощей да существует магия смотрите магия она такая смешная когда будет полнолуние необходимо взять гвоздь железный и его вбить так чтобы луна светила и необходимо гвоздь железный вбить в землю После того, когда луна сойдет, начнет убывать, гвоздь необходимо достать и его положить в подвал. Вот если будет в подвале, из него можно, кстати, выковать кольцо какое-нибудь или сделать из него подковку, там, червячок, я не знаю, что хотите. Если вот такой гвоздь положить себе в подвал, то никогда не будет портиться ни капуста, ни соленья, ни все остальное. Это проверенный такой метод, он действительно работает, мне очень нравится почему-то вспомнил за коня есть такой обряд который в субботу делают берут подкову черного коня и в субботу берут эту подкову и из этой подковы у коваля как его коваль правильно говорит да есть такое слово коваль у кузнеца вот у кузнеца дают ему этот эту подкову и кузнец должен выковать кольцо это кольцо необходимо одеть на мизинец любой руки, если носить на мизинце любой руки на протяжении нескольких недель исчезают все камни в почках. Проверено ли это? Да, я знаю это сто процентов. Народный способ по устранению камней в почек я их знаю тысячи. Один из самых эффективных это использование двух растений, одно называется, ну простых каких-нибудь, одно называется рыльца, а другие, другое назва, название еще баронец или трибулус. Необходимо высушить одно и другое, между собой смешать в равной пропорции. Одна столовая ложка вот этой смеси на стакан кипятка, пьется этот кипяток один стакан в день, какого бы размера у вас не были камни, принимаете на протяжении двух месяцев, вы идете к врачу, камни не будет проверено вот на 100%. Можно ли приобрести трибулусы, можно ли приобрести а, траву, а, рыльца и одно и другое можете приобрести связавшись с операторами моего сайта я вам продам